Добрый день, господа! Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией теперь не является основанием для подтверждения инвалидности при пересечении государственной границы во время военного положения. Соответствующие изменения были внесены в правила пересечения государственной границы еще в конце октября. Вот, я об этом не говорил, ну, тут, в принципе, такое небольшое событие о том, чтобы снимать отдельно видео на канале. Но, тем не менее, такие вопросы поступают, и поэтому я запишу видео, расскажу, где их получать, эти удостоверения, да, теперь только удостоверения могут быть. Вот, ну... Давайте по порядку. Пункт 2.1 этих правил пересечения государственной границы граждан Украины определяет, какие документы подтверждают инвалидность у лица, что дает основание пересечения государственной границы. Такими документами признаются удостоверения, которые подтверждают соответствующий статус. Удостоверение лица с инвалидностью. Первое. Второе. Пенсионное удостоверение, в котором указана группу и причину инвалидности. Третье. Справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь по форме, утвержденной Министерством социальной политики. Вот. Ну, давайте по порядку. Как эти документы оформлять, кто их выдает? Первое. Пенсионное удостоверение – с указанием об инвалидности. Кто может получить этот документ? Лицо, которым назначена пенсию или его законный представитель. Ну, например, законными представителями могут быть родители. Да? Вот, опекуны, попечители, усыновители и так далее. После получения справки медико-социально-экспертной комиссии сначала необходимо оформить пенсию по инвалидности а потом заказать удостоверение я ссылку прикреплю как получить пенсию к этому видео поэтому более детально можно будет ознакомиться, чтобы я не пересказывал весь нормативно-правовой акт куда обращаться? в территориальные органы пенсионного фонда Украины также можно онлайн есть специальный сайт у них и там можно все это оформить онлайн. Сколько дней займет это оформление? Ориентировочно 30 дней. Бумажное пенсионное удостоверение может быть подготовлено приблизительно на протяжении 4 недель. Электронное пенсионное удостоверение может быть подготовлено к выдаче на протяжении 30 рабочих дней с дня принятия заявления от получателя пенсии территориальным органом пенсионного фонда. То есть если вы планировали выезд и у вас была только справка медико-социальной экспертной комиссии, которая выдается, то теперь ваш выезд как минимум откладывается на месяц. Вот. Порядок, ссылку на порядок оформления и порядок получения я добавлю опять же в описании к этому видео. Второе. Удостоверение лица с инвалидностью. Кто его может получить? Лица с инвалидностью, которым назначена государственная социальная помощь. Но для начала необходимо оформить эту социальную помощь. После этого оформлять удостоверение. О том, когда лица с инвалидностью имеют право на государственную социальную помощь, я добавлю ссылки. Это могут быть лица с инвалидностью с детства и другие лица с инвалидностью. То есть два разных случая, ссылки на них я добавлю. Куда обращаться? В структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, районных администраций, местных советов, исполнительные органы сельских советов, городские советы и центры предоставления административных услуг в соответствии с местом проживания. Сколько дней может занять такое оформление? Удостоверение оформляется и выдается в день обращения за его получение. но не позднее 15 дней после назначения государственной социальной помощи. То есть, этот случай намного быстрее, да? ну, в половину как минимум. Порядок его получения, ссылку я добавлю. И третий случай, это справка для получения льгот лицам с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию. Кто может получить? Лица с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь. Куда обращаться? Опять же, в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов государственных, вернее местных советов, исполнительные органы сельс Советов, городских советов, центра предоставления административских, административных услуг. Сколько дней занимает такое оформление? 5 рабочих дней с дня подачи заявления. Порядок прикрепляю к этому видео. Вот. То есть, если вы получили справку медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности, я рекомендую обратиться с этой справкой в управление труда и социальной защиты населения по своему месту жительства для выяснения причин э, и оформления э, удостоверения. То есть, вы обратитесь и сразу будет понятно, имеете ли вы право, вот, если вдруг вы не разобрались из этого видео, да, на пенсию или государственную социальную помощь и в соответствии с какой из выше мною наведенных документов вы можете оформить. Вот. Поэтому так будет наверное быстрее и надежнее. Конечно же, такой порядок вызывает что? Большие очереди. Поэтому пробуйте записываться онлайн или звоните им и уточняйте. Телефон, по телефонам они как часто указаны на тех же сайтах городских советов. Вот, ищите соответствующие отделы, о которых я сказал, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения. Звоните им, уточняйте. Если возможность есть записаться в онлайн очередь, записывайтесь и будет вам счастье. Всего доброго. Если это видео было полезным, ставьте лайки, делитесь им, распространяйте. Спасибо за внимание.